Наш перестройка-мобиль доехал до Ростова-на-Дону. Всем спасибо, друзья, которые нас поддержали в этой поездке. Я этого никогда не забуду. Вот, ваши имена останутся навсегда в памяти нашего канала и этого проекта. Так что всем спасибо. Завтра будет форум. Сегодня 7 число. Сегодня мы идем отдыхать. Ну, в общем, ждите видео. всего обо всем. Итак, в общем, мы добрались до места назначения. Вот он здесь вот. Склад, где будет проходить форум. Тут пока мы просто осмотримся. Машин полно. Что тут только нет. Вон там этот самый склад. Сейчас зайдем, посмотрим. Серега, передай всем Привет. в процессе. там? А, Серега доволен Чё? А ладно, завтра завтра оденешь. Завтра тут будет жара. Пока тут тишина еще, народу мало. Кстати, на форум там где-то полторы тысячи человек отправили свои заявки на участие. Вот будем мы одни из них. Все, поехали отдыхать. Ну вот так вот поглядеть, вот эта промзона. Промзона, есть промзона. Короче, дорог нету. Ничего нету. Есть промзона. Есть промзона. Все. Есть солнце, облака, небо и под ногами. Так, а вот у нас, короче, место, вот на этой улице мы будем жить пять дней. Чуть позже покажу изнутри наше жилище, там прикольно, вообще классно, а поэтому чуть попозже я вам покажу. А пока вот так вот вид с улицы. Небо чистое, белое, солнышко светит, красота. А мы идем туда. А теперь у нас небольшой тут ром тур Здесь кроватка, здесь кроватка, картинки, картинки, картинки у нас рисованные, да? Да нет, да может рисованные, да. Так, потолок. Самое классное здесь ванна. ванна сейчас покажу. Так, зеркало здесь наш бардак вот все у нее вся мебель у нее вот такая вот потертая под старину внутри в общем все стандартно обычно снаружи вот так ну а теперь у нас идет ванна где свет включается? вот ванна от плиточника начнем сразу с этого канализация. Об, обошли ее кафелем. Такие уголочки красивые сделали, пластиковые. прям с запилом под 45. Аккуратненько так обошли канализацию. Трубы вскрыли. Вот так вот они вот невидимые. И вон туда он уходит, за стеночку. Так, здесь тоже вот небольшой уголок. Прям вот не цепляет даже. Здесь вот бародерчики идут по периметру. Красоты. Так, вот здесь сразу у нас сломалась вешалка. Мы инструменты с собой взяли, так что мы ее сейчас починим. Так, унитаз. Вот здесь у нас тоже вот такой вот короб импровизированный, куда спрятана канализации трубы. И вот здесь вот душевая кабинка. Полотенчик. Полотенчик. Не знаю, работать, не работать. Не проверяла. Нет, холодный. И вот здесь вот у нас аккуратненько отверстие. К соседям, не к соседям, не знаю. Вот. А, нет, не к соседям. Вот. Такую под круглую трубу прямоугольный рез. Отлично. Так, ну а здесь вот уходит туда наверх. К соседям, наверное. <с Далее здесь... Далее, далее, здесь вот тоже вот шланг, кран и тоже непонятное отверстие, кривоватое, прямоугольной формы под круглую трубу. Здесь у нас канализация, все вот так вот красиво. Так, и вот здесь вот кафель с пластиковым коробом, и самое кайфовое это вот это вот. Это намазанный герметик прямо поверх душевой кабины. Вот соединение, чтобы не протекало. Еще по ходу сверху подкрашена краской, чтобы не видно было. А с внутренней стороны у нас вот такая картинка. Вот. Здесь просто тупо замазали все герметиком или мастикой. Ну, чтобы тоже было герметично и питно, ничего не было. И не протекало, самое главное, вот. прям вот так вот все красиво. Так. И вот здесь у нас смеситель тоже. С чашками, которыми полностью закрывают выводы труб. Вот. Любой плиточник поймет, что он такую красоту можно смотреть вечно. И писк окошка ванной комнате. Это, наверное, за отсутствие вентиляции здесь вот такое вот окошко. Ну, что, и само собой, все герметичные. Просто замазаны, затирочка, и все. Так, ну вот, в принципе, я думаю, главную суть данного видео я передал, то, что тут все сделано ну, так сказать, руками мастеров, которые не нуждаются в рекламе. Вот так вот. Плиточка потресканная, швы. О, тут уже музыкальная плитка. А здесь у нас еще такой вот. Здесь у нас подставочка, наверное. На кирпичи подставляли, чтобы было повыше. Как бы не старались делать герметично, но все равно вот потекает. Как-то так. Ну все. Рум тур закончен. Ну тут такая вот классический. Стульчик, стольчик и двери. Ну самое интересное здесь за дверью, это вот там.